Ты что-то сказал про мою маму, а нет, ты ничего не говорил про мою маму, потому что у тебя кишка тонкая. Всем привет, это Лот Бар, автор фанфика «Быдло во Франксе» или «51 в, в этом Евангелионе. Ну, вы все это и так знаете, и я решил, что нужно записать это видео, чтобы объяснить немножечко сложившуюся ситуацию. Но я начну, пожалуй, издалека, чтобы у меня удержание аудитории было чуть-чуть повыше, поэтому начнем с менее важных объявлений. Первое, что я хочу сказать, что в одном из своих предыдущих видео, по-моему, это было позапрошлое видео, я спросил, как вам мне лучше записывать видео, то есть со своим голосом, сильно обработанным, для того, чтобы вы хотя бы могли понимать, о чем я говорю. Просто я немножко очень сильно болею, и у меня расстройство центра речи, поэтому мне приходится мой голос сильно обрабатывать. Да, то, что вы слышите, это еще очень сильно обработанный голос. Или лучше синтезированная речь. В общем, комментарии сказали, что лучше живой голос, но я такой подумал, что... Ну, как всегда, люди не знают, чего они хотят. И потом я записал следующее видео полностью на синтезированной речи. И удержание аудитории у него было меньше, чем у моих видео с живым, так называемым, голосом. В общем, я был не прав. Пэть буду стараться записывать именно со своим живым голосом. Просто него приходится очень долго обрабатывать. Одну минуту моей речи мне приходится обрабатывать примерно час, ну там плюс-минус. В зависимости от многого. Но в я буду стараться по возможности именно говорить. Хотя я записывал вот это вот видео, которое синтезированным голосом, во многом от того, что у меня не было возможности говорить. Так что я вас понял, я вас понял. Следующий важный момент возможно, это самый важный момент из всего этого видео. Я написал в аннотации к прошлой главе, что я очень устал. И люди это неправильно поняли. Хочу заявить официально: у меня нет кризиса идей. У меня идей столько, что мне приходится многие из них отбрасывать. Потому что они могут поставить моему фанфику много дополнительных вопросов и нарушится стоимость повествования. Например, вот у меня сейчас большая проблема в том, что я хочу как-то использовать то, что скоро будет в фанфике Хэллоуин. и У меня была идея для одной вечеринки. Но я понял, что реализовать в том виде, в котором я ее изначально хотел, или хотя бы с тем же размахом, у меня не получится. Потому что это поставит фанфику много вопросов и нарушится ручка то него повествования. Но в то же время я не хочу просто так не использовать тот факт, что скоро Хэллоуин. Я хочу вот использовать для повествования это. И поэтому мне пойдет очень сильно приумеет свои аппетиты и сделать торжество гораздо более скромнее чем того что я планировал изначально но я надеюсь что это пойдет фанфику только на пользу бросать фанфик я не намерен я его буду писать по крайней мере я планирую его писать у меня сейчас ситуация очень тяжелая и в жизни и в университете университете настолько пор конечно как в жизни но тоже оставляет желать лучшего кто-то говорит что фанфик умер но я не считаю что эти люди наверное хотели экшона, но у меня экшона особо не будет, у меня больше все-таки про отношения. Я это говорил много раз и скажу еще раз. После этого заявления от меня отписалось ты человека, но это ничего страшного. Я еще раз хочу сказать, что вот если вы там ждете какой-то экшон, то читать его наверное не имеет смысла. Не читайте то, что вам не нравится. Я сам никогда не читаю то, что мне не нравится. Хотя вы не меня и заставляют это делать. Так что, если что называется, не нравится эта линия развития фанфика, которую вижу я, то вы можете написать свой фанфик на эту же тему. Я его с удовольствием почитаю. Возможно, даже буду продвигать потом бесплатно. Мне не впадало, мне не жалко. Я даже на самом деле рад, что мое заявление о том, что я беру PRF, отвадило некоторых читателей. Им все равно не нравилось то, что они читают. Я им дал повод, так что я, в принципе, только рад. Еще вот был такой комментарий: что, мол, я для того человека, который пишет для себя, я я слишком много обращаю внимание на критику но я не понимаю как можно на критику не обращать внимание потому что да я пишу для себя но я хочу я стремлюсь к тому чтобы написать что-то хорошее у меня нет претензий на талант на гениальность но я хочу хотя бы постараться сделать что-то мое произведение оно не должно понравиться всем я никогда не ставил перед собой такую цель тем более что я знаю что очень много людей они вот вообще не любят криминальную тематику и, и что вот даже тем вот людям которые не любят криминальную тематику это должно понравится, но это просто глуп. Если вам что называется нравится читать, то читайте, но не, не нравится, не читайте. Если вам есть что сказать, если у вас есть какие-то предложения, то пишите комментарии, я с удовольствием их почитаю. Я никого не баню, и я этим горжусь. Тупая шутка была. В общем, как-то так, если подводить слова все вот эти вот мои тупые размышления, то фанфик пока жив, идеи у меня есть. Я сам вот на самом деле жду и не дождусь, когда уже по Асочка, но к сожалению, некоторые события до Асочки, они должны произойти. Произойти. Они должны произойти и без них Асточки не получится. И вы должны это понять. Также я могу сказать... Ладно, это я вырежу те нет, ладно, я скажу, дата появления следующего ангела 7 ноября. это вот уже точно решено, Ну, может 8 будет, я уже все продумал, все подумал, как это все будет. В общем, ждите. Я не знаю, сколько это глав выйдет, но вы не думайте, что я такой графоман, я наоборот очень много что вырезаю, я жертвую описаниями, чтобы сделать поменьше. На самом деле, я как планировал этот фанфик, я думал, что это будет нечто такое, как One Piece, понимаете, нечто такое, что называется, длинное-длинное приключение, которому там периодически выходят главы, вы их читаете, вы ими наслаждаетесь, и типа и все счастливы, и сюжет двигается, все нормально. Но я немножечко не ожидал такого отношения, что люди уже захотят так сильно продолжение узнать. Ну ладно, я, я буду стараться. Больше что я могу пообещать, это то, что я буду стараться. Потому что мне эта история не безразлична самому. И еще два менее важных объявления. Первое и второе. Второе будет выходить из первого, поэтому послушайте. Первоначально это первое объявление. Первоначально этот канал задумывался как нечто, где мои фанаты, я не знаю, насколько вообще уместен этот термин по отношению к тем человекам, которые читают мои главы, но тем не менее, они будут, что называется, узнавать текущую ситуацию, узнавать как-то мой фанфик, почему он бежит так или иначе, узнавать актуальную информацию, я это, по-моему, уже говорил. Скажем так, ресурс, благодаря которому самая неравнодушная часть моей аудитории могла бы лежать руку на пульсе и знать, что вот вообще происходит за кулисами фанфика. Но я вот просто так вот смотрю, что у меня есть желание проводить этот канал в определенную платформу, где я мог бы высказывать свои мысли еще более открыто, чем фанфики. Если вы вдруг не знаете, то я поговорю это еще раз. Я на самом деле пишу фанфик, потому что я психически больной человек, и никто не хочет со мной общаться, и фанфики я вот, скажем так, сублимирую. Не достать своей сексуальной, блять, оговорка про Фрейду. Своей социальной активности, блять, сука. Сублимирую недостаток своей сексуальной активности, блять. Я, я не стану этого изать специально. Блять. Вот, вот это оговочка, конечно. Хотел сказать социально, я сказал сексуально, блядь. Ладно. В общем, су сублимирую недостаток своей социальной активности социальная активность это таким образом моя связь с внешним миром то же самое я в принципе хочу сделать с своим каналом на котором вы сейчас находитесь то есть чтобы я там еще выкладывал просто свои подкасты не только по поводу своего фанфика но и по поводу всего того, о чем мне захочется поговорить. То есть просто я буду высказывать свое никому нахуй не нужное мнение относительно того, о чем я хочу высказаться. У меня даже название есть для этой рубрики, но я вам пока его не скажу. Я просто еще не уверен, что у меня действительно хватит на это времени и сил. Но высказаться мне хочется. Ну, в принципе, по этим видео оно и видно. Это первое объявление. Второе объявление, блин. Социальная активность, сука. Довое объявление то, что я скачал одну очень интересную игру, которая должна нам всем, как вот ценителям Евангелиона, зайти. Это игра от Гайнекса, Называется... Айанами Racing Project. Я хочу записать одну серию, соответственно, выложить ее и посмотреть, что из этого выйдет. Это мне ожидает какой-то реакции, но мне просто интересно, что из этого выйдет. Я просто сам буду в эту игру играть. Возможно, мы ее пройдем вместе. Почему нет? А, а может быть, и не пройдем вместе. Может быть, я сам ее пройду. Может быть, это никто не будет смотреть. Ну, скорее всего, такие будет. В общем, да. Вот такие вот дела. По этой же причине я, кстати, и ушел с Яндекса эфира. Хотя платформа по мне очень многообещающая. Но, к сожалению, для меня она сейчас не подходит. Поэтому вот, сейчас будет только YouTube. Для того, чтобы я смог выложить этот WhatsPay по номерай. Это вроде бы все. Сейчас еще раз подумаю. А вот еще-то еще я вспомню. Да, я вот таки вспомнил. Еще я хочу записать одно видео, в котором я хочу рассказать о том, как вот этот фанфик вообще вот он появился на свет. Не в плане организационного, а в плане того, как я додумался до этого, то есть какие изменения сюжетной линии потерпели. У меня вот для него уже есть сценарий. Я изначально хотел записать это видео про фанфик вместо этого видео, которое вы сейчас смотрите. Но я понял, что, наверное, вот объяснить ситуацию по поводу моего ухода в небольшой творческий отпуск. Я думаю, что он, она важнее. Возможно, кто-то скажет, типа, что на, нахера ты снимаешь эти летсплеи, типа, что лучше пиши фанфик. Я скажу, что нет. Дело в том, что на каждый активность требуется определенный тип энергии у меня отсутствует вот что называется творческая энергия хотя у меня еще остались идеи но вот снимать вэтспэй это требует он совершенно другой тип энергии и в принципе это ни на что не повлияет если кто беспокоится за фанфик то не беспокойтесь фанфик будет в общем это все а по поводу летсплеев, в общем посмотрим может быть кто-нибудь напишет в комментариях какую-нибудь другую вот интересную игру которую я смогу пройти чтобы вас порадовать возможно кто-то хочет увидеть от меня вот специально вот меня, вот от автора во Франции, прохождение какой-нибудь игры, чтобы я игра про милых девочек, а я там их всех называю шлюхами, там, и так далее, спускаю свои вот фирменные пошлые шутки про говно, и так далее. В общем, буду ждать ваших предложений с терпением. Думаю, что это все Видео про Айана Мирей выйдет, может быть, завтра, может, послезавтра, я не знаю еще. Я просто его еще даже не садился записывать, но это не должно быть сложно. То важное видео про мой фанфик, я не знаю, когда оно выйдет, но... Я не думаю, что скоро. В любом случае, делаем потому что у меня делать так хватает. А вам всем спасибо за внимание. На связи был я, вот Кавабар. До встречи. Это грязный трек, развязный куплет, как удар морпех Я вошел в твою вайфу, а там словно об побывало побывало 500 человек э, твоя вайфу мусор, она скучна, у тебя нету вкуса Это война, война фандомов, и после войны здесь будет пусто Слушай, из какого тайтла твоя шкура пришла сюда кайфить Боку на пику, похоже на драма, бог тебе пику за твою вайфу, я